на фабрике, которые производят дубленки, польта, какие парки еще... и верхнюю одежду. Вот сейчас Евгения расскажет нам, как все происходит. Евгения, здравствуйте, наши дорогие подписчики. Сегодня мы познакомились с одной небольшой фабрикой, которая уже на протяжении 30 лет производит на наш русский рынок свои какие-то модели. Ну, я не могу сказать, что фабрика, конечно, большая, но Зато мы можем сейчас у них заказывать вот, при данном времени, как бы при времени пандемии, от 50 до 100 штук на один цвет. Вот смотрите, значит, это пошивочный цех. Производство само. Все очень аккуратно, все лежит ну, да, в каких-то ящиках, -то, то есть оно... ничего не валяется это, это очень оно важно. Оно... Никто он, по этому товару не топчится. Вот четенько шьет. Прострачивает молнию, пристрачивает ткани. Эта женщина, она пристрачивает синтепон уже непосредственно к ткани, к верхней, к основной ткани, да. Видите, тут каждый занимается своим делом. То есть каждый знает свою работу, кто-то пристрачивает сетипон, кто-то именно пристрачивает полную, кто-то вот карман по-моему она строчит, то есть каждый знает свое, свой участок работы и за счет этого они, линия производства налажена и работает очень четко. То есть каждый отвечает за, свой, за свою какую-то деталь и с них потом за это спрашивают если есть какие-то на выходе проблемы. Вот женщина обрезает края. Края бельонки должны быть правильно обрезаны, чтобы они не крошились, чтобы мех по краям не крошился, не обрезал. Она обрезает и сразу же его обрабатывает. Вот женщина... Берет какие-то только что раскроенные детали изделия и сейчас она с этим лекалом будет сверять. Видимо, что если у него что-то будет не сходиться, все эти будут обрезать. Здесь я смотрю уже что-то ошили какой-то образец, женщина его в мире смотрит э, на какие-то, может быть, э, неполадки или что-то не так и уже вносит какие-то корректировки. Здесь, я так понимаю, у них отварочные вот столы стоят, где они отпаривают детали перед э, стачиванием этих деталей, отпаривают какие-то мелкие э, детали, типа воротников, чтобы они хорошо прямо легли. Э, ну, в общем, от, отпаривают все детали, из которых потом состоит эта туша. Вот здесь на этой фабрике стоят 4 машины, которые они приклеивают, прикрепляют пуговицы, ой, кнопки к изделию уже, непосредственно. Вот женщина сидит, пришивает кнопку. То есть там был станок, где они прикрепляли кнопку за счет машины, здесь они вручную уже делают какие-то ручные, которые пришиваются руками. Здесь вот у них они парят дубленки, В тепловую обработку проходят дубленки, здесь уже видимо стоят другого класса машины, где они шьют уже а, какие-то вещи, дубленки, потому что естественно синтепоны, дубленки они на разного класса машин. Там себе нарисовал, там себе разрезал. Нарисовали там вообще-то, видишь? Не, ну да. Не, ну сначала же он не стал резать, не стал рисовать. Сначала он прощупал. В общем, все технологично. Вообще, на самом деле, друзья, я вам хочу сказать, что от правильного изготовления Никал, вон там, что делает технолог, конструктор, до... И что вот сейчас вырежет машина, это... От этого зависит все, практически весь результат того, как потом эта модель сядет, как она будет сидеть, как она будет смотреться. И от этого зависит 80% успеха. И в чем, в чем супер этой машины? Потому что человеческая рука, она может ошибиться, она может где-то срезать не так. А здесь по технологии она не может, то есть она будет резать именно... До миллиметра правильно, так как задано там в компьютере конструктора. У вас могут стоять низкого класса, не очень машины на производстве, но если у вас есть отличный конструктор и, отличный, и человек, кто будет хорошо резать вам лекала, это у вас 80% успеха. Скажем так. Ну и модельер, конечно же, который вам придумает хорошую коллекцию. Или старый сделает новую. Ну да, или старый сделает новую вот уже готовы какие-то. Вот смотрите, у них уже какие хорошие дубленочки. На наш русский рынок. Это вот их модель этой зимы. Они придумали, у них новая коллекция, у них есть свой модели. Хоть с виду как бы фабрика, она может быть не совсем приглядная, но Китай он такой и есть. Красивая только большая картинка, в основном, где они действительно отшивают это не так уж и совсем красиво, главное для нас это качество и цена, естественно, Цена Тоша такая Тоша Джимми Би 380 юаней стоит такая дубленка, ассортимент этих дубленок как бы, у них а, не маленький. если нужно, вы можете сделать заказ, заказ может быть любой от 5-10 штук на модель на цвет как бы вот такое вот, скажем, небольшое производство, но в принципе в условиях пандемии люди готовы шить по 50, по 100 штук на цвет, поэтому сейчас многих это и устраивает, поэтому мы сюда и приехали, тем более, что люди работают с Россией уже на протяжении 30 лет, и они знают и русские лекала, они знают русские размеры. Ну вот здесь вот заканчивается на этом этапе производство, то есть проверяют конечный результат товара, то есть вот она пристегивает мех, она смотрит, где можно обрезать уже конечные нитки какие-то, убрать что, что, ну, как бы некрасивое, какие то, что не красивое, или какие-то лишние нитки, которые висят их обрезать. И уже смотрит готовность, готовую кондукцию, и вот уже ее на упаковку упаковывают и отправляют. Вот такая вот небольшая, но продуктивная фабрика. Поэтому обращайтесь, мы с вами прощаемся на сегодня. Всего вам доброго, обращайтесь, звоните. Расскажем, ответим на ваши вопросы. Будем рады с вами сотрудничать. Всего доброго. Пока-пока. Все.